Итак, хочу наконец-то оставить свой видеоотзыв о вот этом вот аппарате Акваградус Стандарт Им очень сильно доволен Очень всем его рекомендую, советую По моей просьбе, ребята с Акваградуса Таблачок и Тенчик поставили И очень этому рад Потому что экономия неимоверная вот у нас есть дефлегматор опять 5 трубочек. Царга. И холодильник. Холодильник у нас уже на 7 трубок. Собственно, вот система охлаждения. Это подача воды. Это шланг Подача, собственно, воды для подключения к крану. И это шланг для слива отработанной воды. Аппарат отличный, ребята. То, что на сайте пишут в его параметрах, так оно и есть. Можете не сомневаться, полная комплектация. То есть взяли, что называется, подключи аппарат и используйте его. Для себя решил, что я... Взял бы емкость, если брал сейчас, взял бы емкость уже литров на 50, взял бы кламповое соединение для колонны, ну и в принципе систему охлаждения на быстросъемную поменял бы. А так, берите аппарат, очень рекомендую, не пожалеете.